Ребята, всем привет! Сегодня мы построим легендарный танк КВ-6, но сначала я немножко расскажу вам о нем и покажу на что он способен. КВ-6 также называли танк Бегемот. Первый опытный образец был построен в 1941 году. Его экипаж составлял 15 человек. Танк должен был обладать тремя башнями, каждая из которых имела свой тип орудия, а именно мортира, противотанковая пушка и реактивный миномет. Длина танка составляла более 11 метров. В первом же бою, который проходил в сильном тумане, задняя башня случайно в среднюю башню, что полностью уничтожило танк. В 1942 году очередной КВ-6 в первом же бою, преодолевая ров, сломался пополам. Искра подожгла топливо огнеметов и произошел взрыв снарядов, что полностью уничтожило Танка. Ширина танка была 3 метра, высота с половиной метров, скорость по дороге составляла 21 км в час. Это был проект трехбашенного тяжелого танка, также называемого «Сталинским оркестром», весил 138 тонн. Ребята, в сегодняшнем тутории мы построим только корпус и пушки. Как построить гусеницы, вы можете посмотреть в моем видео, ссылка в описании. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, напишите мне их в комментариях, я постараюсь ответить. Теперь посмотрим, как он себя ведет в боевой обстановке. В этом эпизоде я покажу мощь КВ-6 против Яги 100 моего подписчика. Здесь мне удалось его закрутить и нанести удар сбоку. Конечно, когда Яга попадал по мне, мой танк также разваливался. В этом эпизоде мой подписчик на своем огромном тракторе хотел распилить меня. В этом эпизоде я использовал дымовую завесу из салютов, чтобы скрыть свое местоположение от Яги и внезапно его атаковать. ВРЕМЯ ТУТОРИАЛА! Сейчас мы берем гусеницы из прошлого видео и поднимаем высоту кресла. Я поднял платформу, удалил стульчик и сейчас поставлю его заново. Но сначала построю еще одну платформу, которая будет закрывать все гусеницы сверху. Это будет корпус. Продлеваем его немного дальше гусениц, потому что гусеницы у нас еще растянутся. И проводим рядом с гусеницами И сверху ставим стульчик Удаляем его, ставим еще один стульчик Это чтобы отвязать все по-быстрому И облегчить себе работу Теперь выделяем 4 левых колеса Привязываем их на клавишу Е e и на Т Потом выделяем 4 правых колеса И ставим клавишу Q и Т Теперь выделяем все 8 поршней И привязываем их на клавишу X, а потом Z. И сохраняем. И теперь нам нужно провести тест. Забираемся, нажимаем клавишу Z, растягиваем гусеницы и проверяем. Если гусеницы у нас поворачивают, крутятся, все работает, значит все правильно. Теперь подливаем немного дальше. Вот так. И чтобы выглядело все более красиво, мы вот здесь ставим пластиковый блок. Лучше строить всего из пластика. Сейчас я вам скажу почему. Потому что пластик весит очень. Вообще почти ничего не весит, и да гусеницы работают. А то, если слишком тяжелая постройка, то тогда гусеницы не работают. И строим точно такую же, как с другой стороны. И проверяем. Если у нас гусеницы работают, поворачивают вправо-влево, то значит у нас все правильно. Перекрасим нижнюю платформу, чтобы было более удобно. И здесь расширяем блок и ставим его здесь. Закрываем половину платформы. Здесь ставим колесо. А потом на этот же блок нужно продлить до конца, почти до конца. Теперь ставим масштаб на 0.2 и понижаем на одно деление. Это нужно для того, чтобы колесо крутилось. Теперь рядом со стульчиком нужно построить стенки. Вот так вот. И сзади нужно точно такое же колесо поставить. Половина, потом колесо и потом продлеваем на максимум. Ставим масштаб на 0.2 и масштабируем на одно деление вниз. И также вот эти вот стенки тоже. И сохраняем свод. Теперь отключаем анчер, проверяем, все работает. Рекомендую почаще проверять. Вот у меня поворачивает право-лево, назад едет, вперед едет. Так, а сейчас мы построим быстренько стенки вокруг кресла. И также оставим место для двери. Готово. И здесь сверху тоже строим. Теперь ставим колеса. Я смотрю, колесо слишком высоко стоит, поэтому... Делаем то же самое, как и с корпусом, подливаем и на деление 0.5 пониже делаем. Теперь у нас стоят тут колеса, теперь ставим блок и масштабируем и строим здесь башни. Вот я и закончил строить эту башню, поэтому приступаю к строительству основной башни. И еще задней. у меня несколько минут. Теперь отключаем фиксацию и проверяем. Натягиваем гусеницы и у меня все работает. Крутимся право-лево, но башни нам еще надо настроить, а то они как-то слишком быстро крутятся. Здесь можно добавить на конную броню для красоты. Вот так вот прокрою и вот здесь добавлю немножко. Все готово. Здесь немножко повыше подыму. Теперь мы переходим к раскраске. Раскрашиваем в разные цвета. Зеленого оттенка. Если у вас есть звездочка, можете ее поставить. И перекрасить красный цвет. Теперь выделяем эти три колеса отверткой или нажимаем клавишу выделить все. Ставим включающийся момент на зеленый. Теперь выделяем эти все три колеса и ставим скорость колеса на единичку. Вот так вот. Теперь мы берем пушки, ставим вот здесь 10 штук. Вот так вот смотрим камерой. Встаем к пушке. Можно зайти внутрь вот так. После того, как правильно встали, ставим 10 пушек. Просто кликаем 10 раз. Теперь ставим блок пластика и масштабируем его, и закрываем эти пушки. Также тут появляются индикаторы, когда наши пушки перезарядились. Такой вот жел желтый огонь. Здесь сверху есть еще одна пушка, тут можно поставить штук 3. Раз, два, три. И немножко их привязать, замасштабировать и поставить прозрачно на процентов. Потом, кликая, можно выделить другую пушку, поставить тоже прозрачно на процентов. И вот так. Сзади тоже нужно поставить пару пушек. Я вот так вот поставлю одну. Просто одну ставлю, потом ставлю ей прозрачность на 100%. Отвязываю ее от кресла и привязываю на клавишу Т. Потому что это задняя пушка. И ставлю еще одну пушку. Просто если вы, вы сразу много поставите, тогда очень сложно будет их настраивать. Отвязываю, привязываю на клавишу Т. И прозрачность на 100% надо не забыть поставить. Также вот здесь еще верхнюю пушку также сделаю. Прозрачность на 100%. Здесь поставлю еще одну пушечку. Отвяжу ее. И тут можно поставить клавишу R. Или оставить на F. Автоматически у нас привязывается клавиша F. Поэтому, когда мы на клавишу F нальем, мы строим с главного орудия. Здесь ставим пушек 4 штуки. Можно 3. Ставим прозрачность на 100%. И тут... Невозможно выделить самую последнюю пушку. Поэтому заходим внутрь и удаляем ее, и сохраняем. Теперь нам нужно сделать дверь: берем блок пластика, ставим его здесь и масштабируем. Но нужно оставить небольшое деление отверстия, чтобы она могла открываться. Делаем тонкой. Можем отключить коллизию, чтобы проходить сквозь нее, но сейчас мы будем делать, чтобы она открывалась. Находим внутрь, ставим 4 поршня. Первые три удаляем. И теперь нам нужно настроить этот поршень. Ставим в движение на один блок и нажимаем. Еще раз нажимаем. Вот так вот хорошо задвинул. Здесь я немного же масштабирую, чтобы твизало все. Здесь поставлю блок пластика. И к стенке привяжу поршень. И поставлю где-то на пятерочку. Но как видите, это слишком много. Поставлю на три блока. Вот так более-менее здесь немножко можно масштабировать. И сохраняем. Также покрашу какой-нибудь темно-зеленый цвет. И теперь все это привяжу к кнопке. Поставлю обычную кнопку вот так сбоку. Теперь нужно выделить эти два поршня и привязать сюда кнопочки и отвязать эти два поршня от стульчика готово сохраняем и проверяем дверку нажимаем на кнопочку у нас она открывается Теперь мы выделяем все эти три колеса и отсоединяем их от стульчика и привязываем по отдельности. Здесь верхнюю я поставлю на клавиши DA. Все клавиши вы видите сейчас на экране. Ставлю DA, передняя на ВС, а задняя на NB. Вот хотите, можете привязать на другие, которые вам будут удобны задняя осталась мне n и b все готово и сохраняем теперь нам нужно проставить противовесы чтобы танк у нас не переворачивался потому что он слишком легкий даже обычная пушка тяжелее чем есть танк Вот так, ставим либо железные бот, либо железный забор, чтобы у нас так танк не переворачивался. А вот сейчас все работает, крутится, но все-таки небольшой дисбаланс. Баланса нету, поэтому поставим еще два забора между этим, вот так вот. А также, если хотите, можете давать броню, чтобы вас одного выстрела не уничтожали. Клавишами DA можно поворачивать главную башню. Клавишами CV можно поворачивать переднюю башню, клавишами BN заднюю башню. А также клавишами RTF можно активировать пушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Уху Геймс. Всем пока!